Итак, сегодня мы поговорим, я думаю, на такую интересную и важную тему, особенно для начинающих трейдеров, как же совместить трейдинг, профессию трейдера, когда вы ее только осваиваете, трейдинг по объему, по профилю, с работой или э, бизнесом. Итак, первая мысль э, на которую стоит обратить внимание, если вы хотите совмещать и развиваться как трейдер с вашей текущей работой или бизнесом. Это дневной график и один инструмент. Какую ошибку часто совершают начинающие трейдеры? Они начинают сразу смотреть много графиков, ставят 4-5-6 мониторов <coughs> и разные инструменты пытаются одновременно отслеживать. В результате этого теряется сразу качество. Поэтому я бы рекомендовал, пока вы один инструмент не научитесь прибыльно торговать, не распылять свое внимание, а концентрироваться на одном инструменте. Вторая мысль. Правильное ожидания по доходности. В мире трейдеров тоже существует очень много иллюзий в этом отношении. Правильная цель, на мой взгляд, это 20% годовых. Откуда взялась эта цифра? Она взялась не с потолка. Посмотрите статистику лучших хедж-фондов мира, инвестиционных фондов мира, лучших умов, которые борются за деньги на финансовых рынках. Вот хорошо, если хедж-фонд на протяжении нескольких лет показывает плюс-минус 20% годовых. Ему принесут огромные деньги в управление. И вот эта цель реалистична и для частных трейдеров, начинающих тем более трейдеров, Не 10% в месяц, ни 100% в год. Такое можно сделать, и даже там два раза можно сделать, но на третий раз можно очень много потерять. А наша задача сделать это профессией, на годы, надолго и всерьез. Тогда цель наша 20% годовых, а соответственно цель в месяц 1-2%. Третья важная мысль – это просадка, то есть максимально возможный убыток, который вы для себя допускаете в вашем риск-менеджменте. И она до 10% должна быть, никаких 50-60% и так далее. Почему? Потому что именно такая просадка привлекательна для инвесторов, ну и для вас, наверное, тоже, да, если вы торгуете на своем счете. Это дает вам возможность в будущем работать с большими депозитами, это психологически легко. И соотношение один к двум доходности и убытков, оно в общем-то приемлемо и нормально воспринимается ну, инвесторами, ну и, наверное, востремится вами. Ну а теперь практики, да, от таких каких-то общих вот, вводных понятий. Как же находить точку входа? Что для этого использовать на дневном графике и в торговой платформе от это перемещение POC, Point of Control, или максимального объема за день. Давайте посмотрим на график. Итак, у нас самый простой график, и на нем у нас находится только один индикатор. Это TPO и профайл. И индикатор на дневном графике, фьючерс на евро, показывает нам гистограмму объемов, которая накапливается в течение каждого дня. И вот такой черной линией и двумя буквами МЛ максимальный левел да, или максимальный объем, показывает уровень, где был максимальный объем за этот день. И именно это для вас отправная точка отчета. Мы будем рассматривать ситуацию, которая была 18 мая 2020 года в нашем примере. И, соответственно, на основании ее и будем принимать все наши торговые решения. Поэтому что нам важно увидеть для точки входа? Нам надо увидеть вот такую картинку, как была у нас 14 мая и 15 мая. 14 мая у нас максимальный объем находился вот здесь внизу рынка, а 15 мая он вырос, поднялся вверх. Для нас это говорит об одном: что на рынке победили быки. То есть, по сути, нам не нужно. Ну, какая-то сверхточность или сверхзнание о рынке. У нас, по сути, на рынке есть три ситуации. Первая – побеждают быки, вторая – побеждают медведи, и третья – на рынке непонятная ситуация, нейтральная. Так вот, чаще всего, когда Point of Control переместился вверх, у нас есть вероятность того, что на рынке побеждают быки. Какую же вероятность нам нужно получить для того, чтобы прибыльно торговать длительное время. Нам не нужна, опять же, какая-то сверхточность. Достаточно, если вы в 55% случаев будете правы, всего лишь на 5% будет перевес в вашу сторону, на длительном промежутке времени при большом количестве сделок вы уже будете зарабатывать. Поэтому будут ли стоп-лоссы по данной системе? Конечно, они будут. Будет так, что вы будете неправы, да, такое будет, но это будет в 45% случаев, а в 55%, если вы будете правы, научитесь так делать, вы сможете зарабатывать на длительном промежутке времени. Итак, первый наш как бы, сигнал для того, чтобы входить в рынок, это point of control должен переместиться вверх. Второе, что мы смотрим, для когда определяем точку входа – реакцию цены. Point of control – объем. Это влив, это усилие. Да? Усилия сделали, но важно результат. А куда же пошла цена после этого усилия? И нужно обратить внимание, где находится цена по отношению к point of control вчерашнему и point of control позавчерашнему. Для того, чтобы понять, кто побеждает сейчас на рынке – быки э, или медведи. Так как вы торгуете перед вашей работой или перед вашим бизнесом, то это удобно делать утром, перед европейской сессией. Я, например, делаю это в 7 утра. И после этого целый день могу заниматься уже другими какими-то делами. Соответственно, смотреть, где же находится цена у нас, удобно на часовом графике. По крайней мере, я это делаю на часовом графике. То есть вот этот часовой график, та же вся ситуация, 14 мая, 15 мая и 18 мая мы там принимаем решение, входить ли нам в рынок или не входить. То есть по состоянию на 7 утра, когда у нас закрылась 6-часовая свечка, мы видим, что цена находится выше Point of вчерашнего и позавчерашнего. У нас появляется с вами второй балл. К тому, что, скорее всего, быки на рынке побеждают. И нам, скорее всего, нужно к ним присоединиться. И третий балл, да, то есть третья ваша проверка такая, да, которую вам нужно посмотреть. Это форма дня по цене. То есть как выглядит вчерашний день. Является ли он трендовым в направлении вашей сделки. Ну, То есть если вы хотите входить на бай, то происходил ли рост вчера и происходил ли он уверенно. То есть я вот на это смотрю, это мне помогает понять, а стоит ли входить в рынок. Соответственно, рекомендую делать это и вам. Если посмотреть на часовой график, вот на наше 15 мая, то у нас день, я бы не сказал, такой идеально красивый, но он все-таки был растущий, да, он был больше бычьи, чем медвежий. хотя мы имели длинные тени, но и тело достаточно крупное. Поэтому, конечно, так вот не стопроцентная форма за быков, но больше все-таки за быков, чем за медведей. На что обратить внимание дальше? Я бы рекомендовал сделать одну всего лишь проверку. Не перегружайте ваши торговые системы сложными, да, какими-то методами принятия решений сделать всего одну проверку, проверить, а нет ли объемного уровня впереди движения цены, если потенциал движения. Если цена уже уперлась в этот уровень, то входить, конечно же, поздно. Поэтому вот такую проверку нужно сделать. И в данном случае у нас объемный уровень, то есть максимальный объем, который разворачивал цену перед этим, он у нас находится вот здесь. Соответственно, а мы с вами находимся вот здесь, внизу утром, к 7 утра, когда мы перед работой анализируем рынок. <coughs> Поэтому потенциал движения еще есть. И, в принципе, в такую сделку можно входить. Все, мы сделали с вами три шага анализа, один шаг проверки, принимаем решение на рынке, наверное, побеждают быки, присоединяемся. Как мы к ним присоединяемся? Совершаем две сделки. Ну, по крайней мере, я так делаю и вам. Рекомендую. Цель первой сделки – взять первый импульс, так как часто мы не получаем большого движения. А цель второй сделки – взять длинный импульс, и тогда мы сможем очень хорошо заработать. Вот в чем логика вот этих длинных импульсов? Она очень хорошо видна на сигнале, который был чуть позже, после... 18 мая, вот был еще один вход, который был 26 мая по этой же логике. И мы после этого получили вот такое движение, которое ровное, красивое по евро, которое как раз вот эта длинная сделка и смогла сопроводить, и смогла успешно взять, когда первое берет только первый инфлятор. Вот в чем логика вот этих длинных сделок и почему стоит входить в рынок двумя двумя сделками. Где же разместить стоп-лосс? Стоп-лосс обязательно, да? риск-менеджмент прежде всего. Стоп-лосс ставим за экстримум сигнального дня, то есть вчерашнего дня. Мы сегодня утром смотрим, значит за экстримум, то есть в данном случае минимум дня мы ставим стоп-лосс с фильтром, так как экстремум часто пробивается. Ну, На фьючерсе на евро этот фильтр, Должен быть порядка 30-40 тиков. Вот наш сигнальный бар. Вот здесь утром мы входим, стоп-лосс прячем вот сюда. То есть стоп-лосс на дневном графике да, достаточно, достаточно большие. Но и движения, которые мы можем взять, достаточно большие. Дальше фиксация прибыли. Когда же мы выходим из сделки? Первая сделка закрывается на следующий день, если она в прибыли. Если она не в прибыли, мы просто ждем. Вторая сделка, когда у нас уже закрылась первая, мы вторую сделку начинаем сопровождать за экстремумами дня. Сначала переводим в безубыток, а потом просто подтягиваем за экстремумами дня. Как бы было и в этом случае. То есть на следующее утро мы бы закрыли первую сделку, а по второй бы стоплос переместили сюда, и она бы уже была в безубыток. Потом стоп-лосс у нас переместился сюда. Потом стоп-лосс переместился вот сюда. Все. Ну и, соответственно, падающая цена уже бы нас закрыла, и мы бы из рынка вышли. Риск менеджмент. Риск на сделку должен быть не более полпроцента. Вошли вы двумя сделками, получили 1% суммарный риск. Вы приобрели опыт, у вас все хорошо получается, можно риск на сделку 1%, тогда суммарный риск у вас становится 2%. Но не более того, так как еще раз напомню, что убыточные сделки будут, они могут быть сериями, их может быть несколько, соответственно, у вас не должно быть завышенных рисков для того, чтобы успешно торговать. И в месяц по данной торговой системе вы можете иметь Две-три сделки на одном инструменте, то есть их немного, но этого достаточно, чтобы вот той цели, о которой мы говорили, достигать. Итак, давайте подытожим да, все, что мы рассмотрели. Наш таймфрейм – это дневной, и только он чаще всего качественно позволяет совмещать работу и бизнес с трейдингом и трейдингом по объему. Рассматривать, анализировать, понимать лучше один инструмент. И когда один инструмент у вас все хорошо, вот тогда вы сможете увеличивать нагрузку, да, если это необходимо. Ваша прибыль годовая 20%, адекватная. Имейте адекватное ожидание от бизнеса, да, от этого бизнеса. Максимальная ваша просадка, хотя бы на которую нужно ориентироваться, это порядка 10%. Она может быть больше, но не... 40 и не 50, так как для инвестора это воспринять будет очень сложно. Вход в сделку. Первое, что нам надо, перемещение point of control, максимального объема за день. Вообще, когда мы это анализируем, мы пытаемся лишь понять, кто вероятнее всего побеждает на рынке, быки или медведи. Итак, первое, перемещение point of control, второе, реакция цены, третье, смотрим на форму дня, проверяем, был ли Уровень перед нами. Вошли в рынок двумя сделками. Стоп-лосс поставили за экстримум. Первую сделку мы закрыли после первого импульса на следующее утро, если мы в прибыли. Вторую сделку сопровождаем за экстремум дня. Риск на сделку максимальный 1%. Все, простая рабочая торговая система.